Что может произойти с нашей планетой через тысячу лет? Вполне возможно, случится глобальное потепление. Или, наконец, нас посетят инопланетные цивилизации. Или... Мы не знаем, что может произойти через тысячу лет. Но машина, отремонтированная в автосервисе SP Motors, будет на ходу. Анимационные ролики Lime in Space.